друзья всем привет меня зовут андрей являюсь владельцем креативного агентства боленский мы делаем крутые рекламные и имиджевые ролики для малого бизнеса хочу оставить отзыв о сотрудничестве с алексеем федорцовым потому что это нечто феноменальная а, вообще чуть-чуть расскажу про свой путь а, к Алексею, до да? занял он примерно а, 4 месяца а, с нашего первого общения вот и до того момента как мы в итоге начали сотрудничать а, за это время я а, поменял где-то 5 или 6 а, маркетологов вот которые по стоимости а, Вроде бы казались дешевле, да, но никакого совершенно а, результата мне не принесли. Вот, а, заняло это несколько сотен тысяч рублей приключения у меня. И вот через 4 месяца я опять а, постучался к Алексею, а, вот, чтобы а, начать а, сотрудничать. А, в итоге а, пришел, кстати, самое интересное за таргетом Инстаграм, да, вот, мне почему-то казалось, что этот канал будет работать в моей нише, вот, в итоге канал не сработал, но благо Алексей все это время имел такой вариант в голове, да, за свой буквально счет перепробовал, помимо этого, 5-7 других каналов, да, вот, причем договор у нас только на таргет в Instagram с Алексеем, да, а он по своей инициативе, чтобы дать мне нашей команде результат, да, он перепробовал эти каналы, добился своего, в итоге за две, наверное, три недели, через 2-3 недели мы начали получать огромное количество крайне недорогих лидов качественных лидов работать с ними можно работать с ними нужно теперь в общем-то от лидов нет отбоя вот расширяем команду что хочешь сказать про Алексея как человек как специалист как маркетолог это моя такая лидген опора на которую я всегда а, смело могу положиться. А, ни с кем до этого а, так не сотрудничал, так не чувствовал себя надежно. А, и, в общем-то, результатов таких, опять повторюсь, феноменальных а, раньше а, никогда а, не было. Вот, Алексей, а, спасибо. Буду, а, что буду. Надеюсь а, долго вместе сотрудничать. А, с такими же результатами, ну или даже лучше, всегда есть куда стремиться. Вот я уверен, что вместе мы перевернем рынок и добьемся всех целей, которые у нас есть. Алексей, спасибо!